Здравствуйте, мои дорогие подписчики, а также те, кто впервые на моем канале. Сегодня я хочу предложить вам расклад на состояние здоровья. Перед вами, как всегда, вы видите четыре туза. Выбирайте, какой вам больше подходит. Настраивайтесь интуитивно. Значит, туз мечей, туз кубков, туз пентаклей и туз посохов. Можете нажать на паузу. А я уберу в сторону лишние, чтобы было больше места где смотреть Итак, значит загадываем себя или человека на которого вы хотите посмотреть значит первое какое состояние организма здоровья в целом до да? того на кого вы загадали что укрепляет здоровье данного человека Что ослабляет здоровье? Что правильно человек делает, чтобы улучшить свое здоровье? И чем человек себе вредит? смотрим, значит тем, кто загадал, ту за мечей. Общее состояние здоровья, ну скажем так, что сомнительное, да, человек не очень здоров и может даже он об этом и знает, а может и сомневается в том, что поставили диагноз, потому что у вас много и может быть разные значения уже более подробно нужно смотреть что укрепляет здоровье человека ну, занятия спортом уверенность в себе да что человек не опустил руки а считает себя сильным человеком что ослабляет ну, ослабляет э, гордость и э, скажем излишние до да, нагрузки эмоциональные не стоит всего себя вот много там допустим кому-то вещать рассказывать так чтобы вот всего до да, себя отдавать что данный человек правильно делает для своего здоровья но ну, то что он уже как бы определился что нужно быстро себе помочь найти способы лечения и что неправильно, да, чем он себя вредит, ну излишними, как бы, если он принимает лекарства, значит и излишними туда-туда вот, допустим, и то и то и то лекарство или и тот и тот и тот врач одного диагноза, допустим, мало, да Человек уже больше занимается не лечением, а поисками разных лечений. Вот это вредит. Ну и спросим совет карты, что советуют да, ему, чтобы улучшить состояние здоровья. Как бы самому на себя влиять. Ну быть самому себе хозяином. Меньше слушать других, меньше слушать всех подряд, да, советов. А самому принимать решение, как лучше поступить. Это было для тех, кто загадал туза Пентакли состояние здоровья. Мы переходим к тузу Кубков. Значит, смотрим, загадываем себя или человека, на которого хотим посмотреть, и смотрим общее состояние да, организма здоровья. Болен, не болен человек. Ну, состояние здоровья, можно сказать, что детские какие-то болезни есть, с ну, которыми вполне можно справиться. Что укрепляет здоровье данного человека? Ну, когда человек сомневается, что не надо ставить на себе крест, нужно двигаться дальше вот именно усомневается в диагнозах вот, судя даже по этому да, четырем картам можно сказать что могли поставить человеку даже ошибочный диагноз и вот хорошо его и не слушать что ослабляет здоровье данного человека что-то новое этот, кидаться во что-то новое да куда-то вот другую семью может быть создать может быть открыть даже свое дело другое не стоит нагружать во что-то новое кидаться что данный человек правильно делает для своего здоровья Ну, когда он хочет всего когда он получает удовольствие от всего, вот, что бы он ни делал. Да, Пошел на природу, он отдыхает, получает удовольствие. Он кушает, он наслаждается едой, он находится в ванне, он получает удовольствие. Другими словами, когда получает удовольствие абсолютно от всей жизни. И чем вредить себе этот человек да, для своего здоровья. Что у меня сегодня карты сыпятся. Так. Скажем, когда этот человек связывает себя эмоционально, не дает себе высказаться, гасит внутри себя обиды, эмоции, это вредит здоровью. И какой совет дадут карты, да, тем, кто загадал туза кубков насчет здоровья. Ну, та же самая карта выпала, что и для кто загадал тузов мечей самому влиять, никого не слушать, быть самому себе хозяином, смотреть, что хорошо, а что плохо. Это был расклад для тех, кто загадал туза кубков. И мы переходим к тузу Пентакли. Загадываем себя или другого человека, на которого вы хотите посмотреть. Про себя и смотрим, значит, общее состояние здоровья или организма, да, вот человека, которого вы загадываете. Ну, у него все в порядке со здоровьем, стабильно, все органы работают хорошо. Можно сказать, что человек здоров. Судя по этим картам, нету никаких заболеваний. Что укрепляет здоровье данного человека? Контроль над всем, над всеми изменениями, да, можно сказать, что, может, человек даже и медитирует, может быть, хотя вот здесь редко, да, может проскакивать такой вариант. Но вот он сдерживает себя, когда вот не пускается, надо то изменить быстро, надо это быстро изменить, не кидается из одной стороны в другую. А все у него под контролем, все у него проходит так, как надо. Так что ослабляет да, здоровье данного человека. Ну, когда человек очень тяжело страдает, близко принимает к сердцу, не спит по ночам изо всех свалившихся на него трудностей, начинает переваривать их в голове, начинаются у человека бессонницы, как бы сам себе создает проблемы со своим здоровьем. Что человек делает правильно для своего здоровья? Укрепляет здоровье, защищает себя от всяких негативных влияний, не торопится никуда, нет успешки никакой. И чем себе вредит этот человек? своему здоровью. Ну, когда растрачивает свою силу налево, направо по пустякам, может быть, там, где его и никто не ценит, и никто не просит, а он идет и вносит. В любом случае, когда человек кому-то что-то дает, он если не дарит это просто так, то чаще всего он ждет назад, да, вознаграждения, похвалы или так далее. И вот раздаривание своей силы, когда тебя не просят, приведет рано или поздно к обидам. Видимо, это может повлиять, да, на человека. Это было... А, вот еще девочки, мальчики, кто загадал. Совет карты. Выпало. Значит, вам советуют на кого вы загадали, изменить что-то в своей жизни, для того, чтобы здоровье было еще лучше. Может быть, куда-то поехать, может быть, поменять окружение. Определитесь уже сами, да, что вам изменить. Так. И мы переходим к тем, кто загадал туза посохов. Значит, загадываем себя или другого человека и смотрим общее состояние здоровья организма. Нет у человека энергии. Вот вроде бы человек ходит, внешняя оболочка есть, а он потухший. Он почти как мертвец, потому что просто нету энергии, надо восстанавливать энергию. Смотрим, что укрепляет здоровья данного человека. Но ну, когда человек очень осторожно совсем поступает, знаете, вот те, кто загадал, да, вот из двух карт, я бы проверила на наличие порчи. На наличие негативного влияния на вас. Потому что только при осторожных продуманных действиях, как бы, он себе помогает. Ну вот, судя по другим картам, отсутствие энергии, вот, вот эта карта очень часто соединяется с этой, да, говорит, что кто-то другой питается этой энергией. Смотрим дальше. Значит, что ослабляет здоровье загаданного человека? Человек безвольный. Он живет по жизни, как судьба прописала. Как дано мне, так и будет. Такого человека очень легко действительно питаться его энергией. Теперь смотрим, что человек делает правильно, да, чтобы улучшить свое здоровье. Какими поступками. Он отказывается от излишеств да, от пьянки может быть от наркотиков от этих объедения как бы не позволяет себе много ничего такого и чем он себе вредит своему здоровью тем что человек не стремится ни к чему как бы сильного нет у него стремления может быть даже у кого-то это и пройдет как данная да, позиция, что может быть у человека нету семьи. И вот от того, что он отдыхает, может быть, развелся да, с семьей. Вот такое вот состояние, будь как будет, и вполне человек ничем не подпитывает свою энергию. Ну, смотрим совет карт для тех, кто загадал кто за посохов что интересно посохи тоже связаны с энергией И полностью выпало такой же расклад так вот здесь выпала такая карта что как бы лучше вторую достать да я еще раз бы посоветовал вам обратиться какой-нибудь гадалке чтобы этот кому вам проще да не обязательно ко мне провериться на наличие порчи даже при совете карты вам говорят нужно быть осторожнее вот, на сегодня я заканчиваю свои расклады касающиеся здоровья у кого есть какие комментарии вопросы пишите мне этот под видео да я всем отвечу